В общем, так я и думал, я кое-что пропустил там по сюжету. В случае, конечно, когда этого пришел. Ну что ж поделаешь, Другслонс такая краша, ты сам все должен изучать, скажем так, благо, это не 2015 год. что можно. Сэкономить себе, скажем так, время. А время это бесценный ресурс. Ну прохождение, естественно, без боссов получается, да. Ой, без гайдов на боссов получается. Ну вот пришлось как бы пойти посмотреть только, как пройти дальше, например, сюжет. И узнать, допустим, кассы я. Должен вернуться в лес вашего гиганта и открыть дверь и я похоже даже знаю какую дверь потому что я ее не мог открыть реально тогда так нам сюда В общем, так уж получилось, что сегодня пораньше а решил подрубить. Захотелось поиграть, как бы есть время свободно, Скажем так. 37 тысяч. А то бабка переехала домой. Я до сих пор никак не мог вот эту вот душу там взять. Помню, когда начинал играть. Везде все пути смотрел, блин, ничего вообще нету. Это интересно, такую тему. В общем идем. Я вспомнил одно место. Кстати, я бы этих спустился бы убить. Да, в общем, вот там есть королевская, дверь внизу. А у меня что, есть этот кольцо? И вот тут где-то есть проход. Я так понял, что я получу сейчас компонент. Который мне позволит... Позволит сражаться с с этим с финальным боссом, В том же троне желаний, пожарик очень сильный, да, я сильный? Вот. Опа, не понял. 재미 So maga. время убивать Боже, в начале игры на них смотрел только что-то слышал вроде бы большой щит бунтаря тяжелый железный ключ а чего железный ключ тяжелый? тяжелая тяжелый тяжелая тяжелая Папа? Да, да. А зачем даже большой жизненький ключ? Вот мой взгляд попасть в неизведанные земли там. Я тебя заразумил. А тут я уже, да, тут я уже... Вау Своё время Изи, фарм! Уже я вначале тупил, я так и так тяжело было начинать игру, но равно было интересно. Помню пять этих мобов преследовали. Что-то душу нас сейчас не заберу, да? Ну, добренько, добренько. Пошли, в общем, в этот... В королевский проход. В который мы не могли попасть. Сейчас, минуточку. Блин, как хорошо когда у тебя смартфон есть который имеет ну, грубо говоря 6000 микроампер часов потому что твой телефон может быть два дня если это вот не выключая и если там нет ты то... не мог пройти дальше? Понял. А что дальше не могу пройти? Подожди. Зарядился бьет там и все и пользуется им круто. Не то, что там один мой телефон был, правда, старая модель. Она... В общем, путь к финалу получается. начинается Воу, воу, воу, воу, воу, воу. полегче, полегче, парень. Заебал по блядь, а ты заебал, блядь. На вот тут, зачем он мне нужен тут блин пришел, блядь. и Видите символ короля, можно сейчас. Ой, кольцо еще у меня было, так у меня кольцо еще было, ох. Бля, парень, я просто вот. Чем дубль идёт. А то ему нужно было прийти? Сволок. враг вот она ох Начинается контент. Интересно куда ты попал её? век и больше на такое а? какого хрена а что-то такое это чудо стоит. А что это вообще? Что вообще происходит? надо да, ворота. О, так вот оно что. Ха. Ха. Нет, нет, это. Это, это вообще как вообще понимать? Я только что про нее говорил и теперь в итоге что я? Я тебя понял. Так, ну Весьма интересно бой получается, да. Пойдем, ничего нет. Стоп. Я провалился. она Ладно, пойдем по воспоминаниям. А я вижу, что надо нам бег нужен. Танс впереди. Блин, заставка. Оп, можно пропустить. <звы> Осторожно, блажник. Видимо сражение с гигантами там сидела. стала и вроде вы бы... за тихо у нас с первого раза тесно были бы еще по успевать, а мага у меня с первого раза рот гигант а душа как отлично огонь Да как раз у меня. Ч, елки пап я точно я душу забыл. А ты посмотри, что он такой происходит? Ага. Да шо же задолбали, бы? да типа посмотреть. Да не посмотреть это. Да как они? Так, короче жестко. Видимо, битва с гигантами была вот эта вот легендарная. Жесть. Побежим Смотрите Этот символ Ман рассеивается. Не подожди, дружище. Снова это место. Шагига. Ой, снова, снова нажал смотреть. Я понял. Блять, это тот мах, который он, наверное, освободил Зачем я его дал. Тогда... Я вот это случайно освободил, нажал рычаг. Ладно. Блин, наверное, это значит, что я, как бы так сказать, иду на финального босса в итоге, и заканчиваю сюжетку. Но я потом могу еще DLC делать, а параллельно пролез. Просто еще там тоже вот это вот змеи какие-то там остались в храме. Там нельзя было пройти дальше. И с Вендриком дополнительно сажаться. Если не собрался. Доспех. Доспех Венгарла. Мой доспех вообще жесткий. Алибабда Что она в яру, типа, понял, она на веру тебе потребует? Так, понял, на массу ходим будет быстро, Потому что сторону ноги относятся. Ну, хорошая альба. Да, ну, уже игру в так прошел таким мечом. Пошел у нас на поражение. Используется легкая броня. что не было настолько цель... целесообразно делать. И, впрочем. Та так, ну шо дай пойдем идти Ха. короче я думал что дракона нужно идти получается и его убить я посчитал что дракона не обязательно убивать я просто такой сам не понял Блин, откуда я знал но ну, пон поначалу я когда это подумал когда не дочитал думал откуда его знал что нужно дракона сам убить а там было написано что этот что в общем Сейчас головы Что можно, в общем, не обязательно убивать дракона. И то, что я не был дракон, это нормально, то есть. то есть можно дальше получается проходить. Там нужно получаться его ударить несколько раз, допустим сражаться. И я как узнал, не обязательно, я такой сразу подумал, я его не буду убивать вися. Припосмотрю вот, другу, который на сюжет как И это королеве я не доверяю потому что как бы тут все и так логично, будет что королева сидит такая на троне, а, а король страдает в склепе нежден. как бы есть какая-то совместимость. Она мне говорит, не выдоверяет драконам. Драконы да, вообще первоначально... это вообще, это первоначальное? Это первоначальное как бы этот. Первоначально... Жизненная жизнь, на жизнь первоначальных поэтому этому лору. Потом их предал один из драконов. боже сколько помощи! А что за деле Это. Это я просто могу призвать это игроки, что ли? А, вот, ТВ-статик. Ну, земля! это я могу помогал. Мне фантомы доступны, типа. Финальный босс. Прохождение босса без гайдов. Отважный мертвец. доказал мне свою верность. теперь слейся с тьмой боже, вот это контент Ты сильно? Так, ну я хочу проклятие. Ой. У меня же есть сопротивление к проклятиям получается Значит мне тут защита не нужна У меня есть кольцо тьмы Каким-то код Защита тьмы повышаем Повышаем защиту тьмы А тут защита от тьмы есть? Подожди Так тьмой да, типа защищает, ну подожди. А что мне может больше защитить от тьмы? Он черная мантия. Он черная мантия еще может больше защитить, но то она больше весит. Талант да у нас есть уже защита от тьмы. Все нормально. Ходит так. А подожди, а щитка. Это ж финальный босс. О, -о, О! Меня зовут Шаналота. Так меня назвал дракон. Когда я родилась, я создана людьми, но рождена драконом. Меня создали те, кто пытался обмануть судьбу. Но им не удалось. Им не удалось создать меня такой, как хотелось. Судьбу не изменить, и люди были проблиты Если ты продолжишь, Нашандра придет за тобой. Она знает, что ты зайдешь на престол и зажжешь огонь. Она хочет получить и первый огонь, и душу. Упокой ее с миром. Ой, извини, я нет. Я случайно. О, вот где это проклятие? А, ну вот это проклятие у меня есть урон. От тьмы на 34. Но, в принципе, более-менее. Я так с боссом вроде живу. У меня все шансы, есть абсолютно ее убить, получается. Я это вижу. Там махаю тут со своим. А, все нормально. Кстати, проще с этого щита вроде не очень. Но он и весит меньше. Это Орма или Рива щит. Если они, по-моему, одинаковые. А, старый щит рыцаря. А Рива я продал. Короче, хороший щит. В общем, советую, что кто-то будет проходить его. Вызвать. Щит, этот, этот меч. Если кто-то хочет с Но если вы вот по своим ошибкам, как бы без играю, скажем так. Ну и потом мне уже посоветовали, и я тоже заметил по игре, когда, что если дурачно что бегаешь, что нужно себе то этот, с перекатами играть и с оборотами, потому что я как бы играл так, что и броню еще одевал, тяжелую, тяжелую, с перекатами играл по музыке вначале было. Ну, впрочем. Ай, а что же так сразу ударил? подожди? Дело мне сразу так поводило. Ты же выхриться не успел. Это финальный босс. Капец. Ну до ЛС можно пройти, в принципе, потом. лучше как бы добрать и все, чем на потом контент расставлять. Одну корону я получил, но еще три, конечно, корону. Чего? Да. А, это исчезло. Я Или не проходи для лши. Хотел GTA 5 куда пройти. Тоже. Просто, ты, просто ты когда первый раз проходишь, он ну, так долго получается. Тоже столько сил потратил на Dark Souls, скажем так. Но это настоящий вызов. тяжелой игре, скажем так. О... А -а -а. <звы> uh -huh. ну, я не знал. Вау, получите А блин, дайте. Дайте жить. Я почти убил. Сейчас финальный босс. А саначели убиваешь его. А, подожди. Так, на этом 8, что это вот? Вот же есть. Проклятием, да? Тут больше сопротивление. О, вот, это ж тьма, да? 85. Подожди. Вот тьма, да? Больше. Она же тьмой там лупит? Сидрящим драконом. 86. 90 40, вообще мало дает. Почему вот, вот. Кстати, вот тоже получается щит. Ну я тоже его пользовался. Плюс он еще дает этот эффект настойчивости. Тоже топовый. Там против Вот это получается 4, локи типа, против майков. Там вообще тоже нормальная тема. Тоже советую. Ну место тоже такое топовое, ты прям вообще вот писать себе замок, и ты по замкам так вот, не знаю, целый город можно построить. Ну или какой-то. Ну реально тут много места столько. Ну не город может, подземную там крепость большую. Цитадель. Ну, можно сказать, что цитадель вот. Цитадель под цитаделью. А, подожди, нет. Читадель. А на что где там тимуэтаки получается дает? Я подыхаю быстро так, подожди кстати эти же великаны они с помощью душ получается возрождаются они что потом не пойдут туда дальше я даже не знаю какой будет ролик дальше после этого надеюсь что-то будет только что как -то начал драку не так но я смотрю что надо находиться возне нее как будто бы ты не теряешь И там тоже когда есть какие-то определенные места в сражениях где проклятие у тебя не работает на тебя Блин, когда ты заходишь просто вот в каком-то чили на боссом ну, особенно магического, понятно, когда ты, тут уже надо больше скилла. Когда на, на физе. физов ты играешь. А тут нужно, не знаю, пацан, присмотреться внимательно. Ну хорошо, будем начинать бой, как мы начинали, то есть вблизи получается. Там шансы вообще убить просто на всего с таким уроном просто. Альнасальная. Что-то пошли не так. я вижу, она типа света у нее сияет. Свет. По-моему, возле него у меня это вот. То есть, должно быть, руки, что ли, находиться... Нет такого урона. странно. Что-то поменялось в бою, что так меня быстрее убивает. Начала быстрее убивать, получается. у меня у нас, неплохо так постановится. Может быть, тогда другой возьму. Вот хотели где можно просто от магии попробовать кольцо магом магическую защиту это плюс 2 одеть Я, на самом деле можно было бы ее одеть и ту ть одеть но блин не было Просто я не знаю, вот я потеряю просто восстановление ну, вновленности, там кольцо как бы плюс первое, а оно топовое в игре. Я сделал вывод, что оно топовое, потому что я часто его шел. Получается. То есть всегда у меня кольцо, которое у меня в Кларанти и потом Кларанти плюс один. Тоже, кстати, вот его советую. Ну, если то любит там по советам играть кем то Просто того самого как бы уже выработалось. Ты сам смотришь, что в игре хорошее. все я вижу дистанцию это хорошо воу, воу, воу, воу, хорошо. хорош я понял с мусей его все слишком... тратим. я понял но я туда так и делал чали Я вначале так и делал, просто вот вышло так, что стоял близко к этим источникам. Блять, Возьмем, наденем. Возьмем сколько щит у нас восстанавливает. А, ну тут нормально. Именно нам хватит. Просто если от магии защищают, так там вообще что магии? получается? любой это понял? Кольцо работает или как? Хотя я так понял, что никакой логики нет. Тогда зачем кольцо от нужно? Видимо, кольцо это мы просто больше защищает или как? От магии по чуть-чуть, что ли, каждого ребута. Обычно так в играх работает. Точно еще. Ладно, да, не будем 20 подробности. Ос убиваем. В любом случае. Сейчас луч меня кинет. А, вау, вау, вау, да так нечестно. Cicho, ja, uspokój się Все, умри хватит с меня поставь солнце ничего не хочу отвечать Проклятый, кому суждено зажечь огонь. Только огонь будет зажжен, души снова расцветут, и все начнется заново. Это твой выбор. Прими или откажись. Прими или откажись. Блин. ужасный такой ужасный. Только тебе суждено знать, что нас ждет. уже почему он не в человеческом облике? Надо было этих человеческих фигурок купить, тоже не под. Я не знал, тоже, чтобы... что будет. Так догадался, что пронзит. Директор Юрий Танимура. Проект менеджер Юза Коджима. Программа. Такая Да, музыка топа. Да уж. Нелегкий путь был. О. Так. Поговорим с ней. Ну, в общем, что тут сказать, игра? Игра однозначно одна из лучших, которую я когда-либо играл. своей атмосферы получается скажем так это может 8 из 10 не знаю даже. ну есть моменты где 10 из 10 скажем так ну то есть это такое как бы оценка когда ты, бы, э, там... когда ты судишь по таким оценкам ну это высокая оценка очень Допустим, ну, музыка, например, 10 из 10 получается, а потом этот... Э... То здесь и по отдельным считать. Допустим, аспектом, Получается. А это я уже видела. А, ну пойдем поговорим, получается, этот О! Я шмоток теперь оделась. Переоделась. А, мы ну тоже. Она мне уже об этом говорила, получается. Ну, в общем, сейчас э, я еще попродаю там всякого контента лишнего. зазорный путь. Нет. Давай я в другой раз как-нибудь может сыграю, типа так. Потому что надо пройти одному как бы в соло все Ну, Я в принципе все равно прошел. Мне самое главное было сюжет как бы пройти. Потом можно будет там DLC проходить как бы.